Друзья, это очередное Немиркин видео. Мы хотим сообщить вам, что мы очень ценим вашу постоянную поддержку. И именно такие зрители, как вы, помогают нам в нашей цели распространять информацию о психическом здоровье и психологии. Вместе мы сможем и дальше помогать делать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Поэтому спасибо вам. А теперь перейдем к видео. Когда вы слышите, что кто-то является эмпатом, вы можете подумать, что это хорошо. Они прекрасно чувствуют, что чувствуют или думают другие люди, и обладают большой эмпатией. Но что, если кто-то обладает когнитивной эмпатией и проявляет черты темного типа личности? Стали бы они использовать ваши чувства против вас? Знали бы, как вести себя, чтобы казаться добрым и нормальным, скрывая при этом свои истинные намерения? Темный эмпат может поступать именно так. Исследование, проведенное Хеймом и его коллегами, показало, что из группы в 991 человек 19,3% были темными эмпатами. Считается, что люди с темным типом личности являются таковыми на основании их рейтинга черт личности темной триады и отсутствия эмпатии. Темная триада это термин, используемый в психологии для обозначения трех злобных черт личности. Темная триада включает в себя такие черты, как макиавелизм, нарциссизм и психопатия типы личности темной триады имеют высокие показатели по трем темным чертам, но низкие по эмпатии. В то время как эмпаты имеют низкий рейтинг по темным чертам и, конечно, высокий по эмпатии. Темный эмпат имеет высокие показатели как по темным чертам триады, так и по эмпатии. Но если вы проявляете эмпатию, это не значит, что вы эмоционально разделяете чувства другого человека. Это и есть «Эффективная эмпатия». Темные эмпаты часто используют когнитивную эмпатию в своих интересах, то есть они знают, чего вы хотите и что чувствуете. Но темные эмпаты могут использовать это против вас. Итак, чтобы помочь вам распознать, манипулирует ли вами человек, обладающий одновременно когнитивной эмпатией и недоброжелательными чертами, вот пять признаков темного эмпата. Первый. Их доброта часто кажется фальшивой. Ваш партнер обнимает вас после романтического вечера с вами. Они говорят утешительные слова, когда вы волнуетесь и делают комплименты, казалось бы, в самый подходящий момент. Но вы не можете избавиться от ощущения, что что-то не так. Что-то в них не кажется искренним. На самом деле, в некоторых действиях они звучат немного принужденно или фальшиво. Так что же происходит? Темные эмпаты знают, что говорить и как себя вести, чтобы казаться идеальным партнером. Поэтому они могут звучать немного принужденно, когда делают вам определенные комплименты или предпринимают определенные действия. Важно обратить внимание на черты темной триады и другие признаки, прежде чем делать поспешный вывод о том, что человек является темным эмпатом, потому что он может быть просто угождающим людям. Второе, они манипулируют вами. Темные эмпаты часто используют свое понимание когнитивной эмпатии как средство манипулирования другими людьми. Поскольку они знают, что вы можете чувствовать или думать, они точно знают, как использовать ваши эмоции против вас. Они могут не иметь границ и концентрироваться только на удовлетворении своих потребностей. Если в конце каждого спора или дискуссии вы замечаете, что удовлетворены только их потребности, возможно, они манипулируют вами. Третье, они вызывают у вас чувство вины. В исследовании, проведенном Хеймом и его коллегами, темные эмпаты проявляли более высокую косвенную агрессию, чем обычные люди. Это было особенно верно в отношении тактики уязвления чувством вины. Если вы заметили, что ваш партнер часто использует чувство вины как средство заставить вас сделать то, что он хочет, это может быть первым признаком того, что он темный эмпат. Номер четыре. Они любят злобный юмор. Темные эмпаты также демонстрируют особенно высокую косвенную агрессию и злобный юмор. Зигмунд Фрейд, знаменитый основатель психоанализа, назвал этот тип юмора «тенденциозным». Это худший тип юмора и разрушительный по своей природе. Когда человек использует злобный юмор, он часто отпускает обидные шутки, которые ставят других ниже себя, давая им чувство превосходства над другими. И номер пять. Они распространяют слухи. Те, кто обладает чертой темной триады, макевивизмом, часто любят обманывать, манипулировать и эксплуатировать других для достижения своих собственных потребностей и желаний. Темные эмпаты легко манипулируют другими, подмечая их чувства и слабости. Они могут распускать слухи о том, в чем, по их мнению, вы наиболее неуверены или уязвимы. Они точно знают, как причинить вам боль, потому что обладают способностью понимать, что именно вы чувствуете на когнитивном уровне. Им просто нужно понять, что именно причиняет вам боль, и распускать сплетни и слухи, ориентированные на это, чтобы получить именно то, чего они хотят. А вы встречали темного эмпата? Знаете ли вы кого-то, кто проявляет эти признаки? Какое из них бросается вам в глаза? Что вы будете делать дальше?